орки заканчиваются, потому, наверное, и обратилась к Кадырову. Но Кадыровцы, видимо, тоже заканчиваются. Белорусы воевать особо не хотят и правильно, собственно говоря, делать. Уж кому-кому, а белорусам точно с нами делить нечего. Вот И пуйло ничего мне не мог придумать, как только обратиться уже к Башару Асаду за э, помощью. Честно говоря, не особо представляю, как э, сирийцы будут воевать. Сирийцы, которые, собственно говоря, снега, наверное, в глаза никогда не видели, будут воевать э, у нас тут э, весной на нашем черноземе. Слабо себе это представляю. Но Видимо, там тоже что-то пошло не так. И э, э, эти товарищи решили уже обратиться к к следующим мерам это они надумали досрочно выпускать курсантов военных училищ для подкрепления так сказать, своих войск на территории Украины но не знаю, насколько детьми можно укрепить наступление ну, посмотрим вот. я думаю, что это глупая затея очередная, идиотская вот. и все-таки победа будет за нами вот так вот.